Всем привет! Значит, сейчас у нас 31 октября, 2.34. Работа у меня начинается с 4. Это значит, что у меня есть полтора часа, но я уже начала делать. В чем прикол? Завтра у меня экзамен первый, потом у меня в среду второй экзамен. Но там говорение. говорение говорению я никогда не готовлюсь. Но к чтению, письму и аудированию мне нужно подготовиться. Но времени у меня, естественно, нет, хотя я в течение недели тоже чуть-чуть готовилась, там что-то повторяла и так далее и тому подобное. Опять же скажу как, у меня нет задачи отлично написать экзамен, написать его на какие-то большие баллы и так далее. У меня есть задача просто перейти на другой уровень. Вот, поэтому, собственно, но, чтобы перейти на другой уровень, нужно нормально сдать экзамен, хотя бы, ну, типа, нормально. Но времени-то нет. В общем, да, что я делаю? У нас в конце каждые три главы есть, типа, как это, буксы, типа, тренировка на слова, грамматику и так далее и тому подобное из глав. Там есть аудирование, чтение, письмо и говорение. То есть мы это все проходим. Сейчас я планирую просто повторить вот эти вот... Вот этот буксып, да, который у меня есть. Сейчас вот покажу, как это выглядит. Примерно вот так. Значит, что я сделала? Ну, конечно, это так не очень хорошо делать. Но фишка в чем, да, я уже говорила, что в целом, да... Я как бы, девчонка-то умная, просто на экзаменах у меня вообще реально не катится колес, коляска. И я собираюсь за время каникул еще раз все это повторить, первый, второй учебник, который мы прошли, чтобы у меня потом не было проблем. Значит, у меня выделенный правильный ответ и тема самого текста. Зачем я это сделала? Потому что в экзамене, Фактически, просто не берут все пуксыпы вот эти вот, сколько у нас есть за учебник, у нас их за учебник три. Они их, типа слепливают в один экзамен и по факту, по идее, да, если все так же и получится, то я просто буду отвечать на те же вопросы, которые есть. Естественно, я все понимаю, я же сделала сама, типа, нашла ответы и бла-бла-бла. Но, эм, как бы, немножечко надо, чтобы эссенции и саятвы. Да, как это называется? Смекалочка должна тоже быть такая небольшая. Но прокатит, не прокатит, расскажу после экзамена. Всем привет! Так, ну, опять же, спустя долгое время, ну, наверное, даже недолгое, может быть, опять прошла неделя, я выложу новое видео. Что-то вот случилось с моим лицом, как вы видите. Это для всех тех, кто обычно пишет, что Ой, у меня такая, у тебя такая хорошая кожа. Нет, я тоже не знаю, что произошло. Возможно, это витаминоз, может быть, это э, еда, которую я ем и так далее. <как> Значит, вообще новостей очень много. Я даже не знаю, как это все структурировать, и с чего начать. Наверное, я просто расскажу и, наверное... Опять, наверное, наверное. Это видео будет посвящено полностью тому, как я закончилась первый семестр в Корее. У -у -у. Для начала, перед началом видео, не забудьте подписаться, поставить лайк, комментарий, если вам что-то нравится или не нравится. Ну, хотя можете и дизлайк поставить. Ну, типа, ваш выбор. Вот. Потом мои соцсети где-нибудь здесь. Потому что я всегда забываю вот эти вот ставочки, типа, записать. Мои соцсети, подписывайтесь туда, куда хотите. Вот. И, э, собственно, давайте начинать. <звы> <звы> And I should ask if you're doing all right You weren't easy So hard to ignore Pull up on your right Ask what you're drinking Ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy Who'd have thought you'd fall for Somebody like me When you ask my name I panic So what am I leaving And your body was so magnetic Before I knew it We talked and I think about you Cock Итак, значит, с чего я бы хотела начать? Не все понимают, вот я когда написала, что я вот перешла на следующий уровень, и оказалось, что у людей не у всех есть понимание, как вообще это происходит, и что это вообще значит, потому что некоторые думали, что я получила четвертый ГИБ, или вообще пятый ГИБ, да, уровень корейского языка, и так далее, и тому подобное. Сейчас я это все объясню быстренько, да, как это все происходит, как происходит учеба, и вообще из чего состоит. Ну, во-первых, мой сертификат! пожалуйста вот такая красота вот здесь значит у меня отметки и собственно что еще здесь рассказать ну в принципе здесь написано два моих теста да и общая общий, общий балл вот во-первых по сертификату да как вы получаете вот такой сертификат получают все кто прошел и кто не прошел проходишь ты или не проходишь в... Что, что на это влияет? Блин, у меня такой самбур, конечно, в голове, но я постараюсь. Значит, первое, что влияет, это э, то, как вы сдали тест, да, тест в середине и тест в конце. Второе – это работа на уроке. Третье – домашнее задание. Четвертое – посещаемость. Ну и, собственно, работа на уроке, домашнее задание, посещаемость – это все уже, получается, идет оценка от самих учителей. Ну и э, конкретная оценка за экзамены. Вот. Я, кстати, второй экзамен написала лучше. Хотя я такая, конечно, не сильно... Ну, вы знаете, да, что я не сильно в экзаменах. А теперь, что, что происходило и что это значит? Я, значит, получается, фактически закончила два учебника. Первый учебник, второй учебник. Эти два учебника составляют один уровень, четвертый. Но не путайте с топиком. Вот, например, объясняю. Допустим, я успешно там завершила, сдала экзамены. Вот, закончила, получается, вот эти учебники. Да? Если я пойду на топик, не факт, что у меня будет четвертый ГП. Да, уровень потому что что например это просто значит что я закончила э, изучение того что мне нужно да по их мнению для шестого уровня <coughs> не для шестого а для четвертого уровня но опять же <coughs> как бы когда ты идешь на топик да на экзамен то там тебе нужно еще навыки письма и там в целом чтение и так далее и тому подобное то есть не факт я могла сдать экзамены но могла ничего не знать Ладно, что-нибудь я должна, конечно, знать, чтобы сдать экзамены. Но, допустим, есть тема, в которые я западаю, а они просто в экзамен не попались. То есть такое тоже может быть. Да, например, Или, например, общая... например, у меня хорошо с говорением да? и с аудированием. То есть я могу в целом пройти благодаря тому, что у меня хорош... хорошие баллы за чтение. Ой, за чтение, не говорю. Если бы... Хорошие баллы за аудирование и за говорение. В говорение входят вот эти вот презентации наши, да, и в целом. Поэтому то, что я перешла на пятый уровень, это значит, что я закончила четвертый учебник в моем университете и перешла на пятый учебник в моем университете. В университете, если я закончила, допустим, пятый э, учебник или шестой учебник, то по идее, да, это равно топику. Но если, например, я хочу получить стипендию, то мне все равно нужно идти на экзамен. يع, uh -huh. Вот. Мне кажется, так должно понятно быть. Поэтому вот так вот, собственно, произошло. Я закончила... Во <г innovator> у -у -у -у -у -у. Вообще, на самом деле, не верится, что я уже все Ну, я типа семестр закончила, прикиньте. Я только я собирала документы, я только приехала в Корею, и я уже закончила семестр. Я в шоке, если честно, что время так быстро летит. А -а что еще рассказать? А, я... Ну, за соромбурность? подождите, хотела еще вот что показать, вот, значит, нам в начале, как это называется, в начале семестра дали вот такую штучечку, здесь написано, что в какой день, мы вот конкретно реально по дням, какой день мы что проходим, потом то, что у меня выделено, это буксы, это когда такие небольшие тестики по главам, потом у меня вот так вот выделены экзамены, вот это вот был экзамен в середине, это экзамен в конце, и Манхвас у меня тоже выделен. А, точно, еще забыла. Капец, видео супер сумбурное, сори, сори, сори, сори, сори, сори, сори, Ладно, тот, кто давно в какие понял. Что я хотела сказать? Короче, у нас еще был один Манхвас Об, и мы ходили в галерею. И мне очень понравилось. Не, мне понравилось проводить время со своими одногрубниками, точнее но я вообще такое не люблю современное искусство, мне непонятно, я ей вообще не снимаю, что там такое происходит. В общем-то, в общем-то вот так. Я надеюсь, что это было интересно, понятно. А сейчас вас ждет э, такая небольшая нарезочка из того, как проходило, э, значит, мое, как проходил мой выпуск и как. Э, мы сходили на Монхвас Я там тоже что-то где-то засняла. Поэтому не забудьте подписаться, поставить лайк или дизлайк. И там комментарий написать, будет круто. Всем спасибо. И сори, что это было такое разговорное видео. Потому что я сама такие не очень люблю, мне кажется. Хотя, не знаю. Подождите, еще. Блин, я вообще не структурированная сегодня. Я просто не это. Мне меня, в чайник появился. Просто я в восторге. Я сейчас ставлю, как я записала э, в Телеграме кругешочек, за то, что у меня появился чайничек. Спасибо. Ребятки. слышите ли вы звук? Вот. Что же это может быть? Сейчас покажу. Та-дам! Мой чайничек! Ура! В общем. Спасибо большое, можно сказать, все, кто задонатил, вот, э, купили мне этот чайничек, очень приятно, вот теперь каждое утро, каждый вечер, каждый день, потому что я пью много чая, а еще скоро моя знакомая его мне привезет, при, передаст, точнее, она уже в Питере, ой, в Питере, говорю, уже здесь, в Корее, вот, короче, я в шоке, у меня есть чайничек, Просто представляете, это вы мне его купили. Теперь я буду думать о вас каждый раз, когда буду его кричать. Спасибо! Чайничек я купила на донаты. Вот. Спасибо. Теперь буду э, кипятить. Как буду? Я вообще уже я в восторге. Я просто в шоке, что такая мелочь сделала просто жизнь намного лучше. Я в восторге. Спасибо за чайничек. Ладно, всем пока. Смотрите, как я проводила это время. in time i'm fading fast i just wanna to make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stack. restlessness to hell and back what's my purpose but do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief there's something that'll have what you need what you need We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know <laughs> the sadness The anxious <laughs>